Конечно, вот эту тему можно проводить, наверное, ежедневно и во всех сетях. Угу. Сейчас мы, начинается первый поток. Красиво написано, индивидуальная служба потокового вещания уже пошла. Как предупредить болезнь. То есть мы объявили тему, как предупредить болезнь. Угу. То есть как не заболеть или как поймать ее в самом зародыше. Ну или просто вот. Если я что-то, чего-то не знаю, что-то мне вот как-то не здоровится, а я не понимаю, куда мне нужно пойти там, и так далее, да? Об этом же тоже будем говорить. Ну, я немножечко. Сейчас наша техническая поддержка нас будет уже подключать. А пока, дорогие... Дорогие друзья, кто уже нас смотрит на сайте или на Фейсбуке, уже, наверное, есть на Ютубе, поставьте, пожалуйста, плюсики, если вы нас хорошо слышите. Сейчас пока проверяем звук. Угу. Наверное, так, так, хоть кто-нибудь поставит плюсики? Отлично, вижу. Все хорошо. Спасибо. Теперь видно ли все хорошо? Потому что сейчас вы, наверное, видите нашу галерею. Это сегодня все участники, которые, которым можно задать любой вопрос. Это профессионалы, эксперты, консультанты компании «Вивасан». Люди, которые по 8 лет уже работают только на этом приборе, а в компании около 20 лет, плюс-минус. Да, каждый в своем городе. У нас несколько городов сейчас присутствует, поэтому это очень важно сказать, какие у нас есть города, поскольку вы сможете обращаться в своем родном городе уже к профессионалам. Просто представьте, что в каждом городе есть профессиональный человек, который блестяще разбирается в ароматерапии, в здоровый образ жизни, как вести и так далее, у которых почти везде в городах есть вот этот наш уникальный прибор о котором мы будем с вами сегодня говорить. Ну итак, наверное, можно начинать. Да, Игорь. Да, полный эфир. Полный эфир. Итак, все сначала. Добрый, добрый вечер, дорогие друзья. И мы снова, компания Vivasan снова говорит о долголетии и о таких важных вещах, как... Здоровье и жизнь. Важнее этого больше вообще ничего нету И сегодняшний наш эфир мы решили повторить по многочисленным просьбам людей, которые или не посмотрели, или не успели задать вопросы. То есть попросили повторить этот эфир о биопульсаре. Мы будем говорить сегодня о медицине 21-го, или может быть еще далее. ну Далее, наверное, что-то еще придумают, но медицина 21-го века. И анализы, которые мы, конечно, все равно будем сдавать, конечно, мы все равно будем обращаться к доктору, но если, например, не здоровиться, а ты не понимаешь, о чем вообще речь, куда идти, к какому доктору идти, на какое обследование, в чем дело, да, что, каким образом понять, что там со мной. Но это было ладно, если уже что-то беспокоит. А если ничего не беспокоит, а просто я хочу посмотреть, в каком состоянии мой организм насколько это возможно, смотрите, сколько шагов огромных нужно пройти, понять какому доктору, потом пройти анализы, и желательно и деньги, и время, и вот я не говорю о нервах. Так вот, есть такой прибор, диапульсар-рефлексограф, о котором сейчас вам расскажут наши профессиональные эксперты, которым... Очень просто и легко, и очень недорого можно увидеть не то, что еще какую-то болезнь зарождающуюся, а просто какое-то напряжение в том органе, который собирается заболеть. Вот представьте, насколько легко можно это регулировать. И это сейчас доступно и в России в том числе. Итак, представляю вам, Людей, которые будут представлять этот биопульсар и показывать живьем, как меняется, как вы можете увидеть свою ауру. Лидия Митрофановна Шунина город Воронеж, менеджер компании Vivasan, чемпион мира по измерениям в признанный уже чемпион мира Вивасан, имеется в виду, Людмила Бублиева, фармацевт Москва. Человек, который разбирается в любом продукте. И если уже она взяла какой-то продукт, она его разложит на молекулы. И даже мы будем просить и умолять, скажи простым языком. Но она скажет все, зачем и для чего это нужно. Джанетта Карданова, брат Тамбов, эксперт в области красоты, здоровья, ароматерапии. Ну и, конечно, снова Геопульсар. Она единственный человек. В городе Тамбове, который умеет показать все на этом приборе, разложить, объяснить, проанализировать и порекомендовать то, что нужно именно вам, только вам. Наталья Овешникова, город Ростов. И в городе Ростове, насколько я знаю, может быть тоже один для пульсар к которому вы можете обратиться. Ребята, просто поверьте, что это очень серьезный прибор, немецкий прибор, а там получить сертификат сложно. Наталья расскажет вам Вы будете ее останавливать Вовремя остановите Потому что если вы зададите вопрос О том, каким образом Нужно исправить ту или другую проблему Она будет рассказывать Настолько тщательно и Настолько внятно Что нужно включать Вообще лучше не останавливать Включить диктофон и просто за ней записывать И Татьяна Панарина Город Липец Это наш бог в ароматерапии. это человек, к которому мы обращаемся по любому вопросу, даже прежде чем открыть книжку. Но не только в ароматерапии. Просто я называю это тот конек, которым Татьяна обладает действительно просто в абсолютной степени. Она прошла несколько обучений, у нее есть сертификаты этих обучений, но, ну, а кроме того, еще и колоссальный опыт. В Липецке. также один единственный биопульсар, который может вам помочь. Поэтому не пропустите, записывайтесь. Любовь Колганова, город Орел. Любовь работает уже 21 год в компании Вивасан. Также я пульсар один единственный в Орле. И то, что умеет она, она очень тонкий, очень чуткий человек. И здесь, наверное, то, чем обладает она в особенности, это вот абсолютное сострадание, а вместе состраданием абсолютное желание помочь. Человек. Вот здесь будет все абсолютно точно. Ирина Шатохина, ты работаешь тоже сегодня, да, с пульсаром? будешь говорить, что это город Москва. К Ирине можно обращаться по любой проблеме. Я, кстати, говорю не только о здоровье, но о здоровье в том числе. Но в огромной Москве есть, конечно, не один биопульсар, но именно Ирину вы найдете в офисе, и если будет там несколько биопульсаров, вы подойдете к ней. И если спросят, а кому подойти вообще, у кого проверить энергетическое поле, то вам также назовут Ирину Шатохину. Именно она сделает быстро, четко, вот у нее такой орлиный взгляд. Ну и наши гости, кто будут задавать вопросы, Николай Васильевич Адонев, наш замечательный доктор, который также работает на Биопульсаре Воронеже, он эксперт по здоровому образу жизни и, конечно, не только, это еще и наши косточки. В первую очередь, но и вообще, как жить надо, расскажет. Можете задавать ему вопросы особенно. Людмила Самна Чибисова, она у нас что-то не показывается, но это человек, который очень внятно и четко и очень-очень проникновенно расскажет э, по продукции, по тому, кто вы хотите. И самое главное здесь расшифровка того, что вы увидите сегодня на Диапульсаре. Ну и еще э, порой лишь Ольга Рыженко, которую вы можете Задавать вопросы по продукции Вивасан, также по биопульсару, также по еще тому, каким образом, каким образом лучше и в каком режиме сделать эти энергетические измерения. И Нина Ангорн. Надеюсь, что у тебя будут да, сегодня какие-то твои результаты. Вот Смотрите, какое мы собрали широкое вам представили сегодня. Да? Нина Ангорн — это э, город Чебекино, все знают а, Нина очень э, такой э, человек, который, э, как бы это сказать, который подвергает все критики. И вот для того, чтобы понять, что там со мной происходит, вот это очень и очень важное качество. Здесь она будет вникать в каждую деталь. Но извините за долгое вступление. Мне очень хотелось вас всех представить. И мне очень хочется сказать, ребята, сейчас нас, Лайкайте, пожалуйста, в соцсетях, делитесь со своими друзьями, потому что сегодняшняя передача очень и очень важная. И, возможно, она кому-то спасет жизнь, кому-то сохранит энергию, время и деньги, потому что знание, информация о том, что с нами происходит сегодня, стоит очень дорого. Это можно сделать сегодня вообще бесплатно, посмотреть, как это делается и за небольшую денежку прийти. Спасибо большое за внимание. Итак, Лидия Митрофановна, начинаем. Спасибо. Добрый вечер. Очень у нас сегодня интересный эфир. Нас очень много. Самое главное, мы все работаем в разных городах на прекрасном приборе. Приборе, который только в компании Вивасан. Это уникальный прибор, который создала Мартина Грубер. Это профессор трех университетов Германии которая использовала принцип работы акупунктуры, теории акупунктуры. И самое главное, этот прибор выглядит вот таким образом. И сегодня мы покажем вам, какое удовольствие получаем мы и какие знания от этого прибора. И самое главное, знания о своем здоровье. Прибор, э, принцип работы прибора заключается в следующем. Ну, прибор в 2008 году, был сертифицирован как медицинский прибор. Он широко используется в таких странах, как Германия, Швейцария, Австрия, именно как медицинский прибор в клиниках. Кроме того, когда мы путешествовали по Европе, мы видели эти приборы в аптечной сети, которая находится в этих странах. То есть он стоял там именно просто как... Прибор, который могли любой человек, пришедший в аптеку, измерить, произвести измерение и уточнить, правильно ли назначил доктор данное лекарство или можно что-то заменить другой, другим лекарством. Вот такой уникальный прибор. В чем же принцип работы заключается этого прибора? Теория акупунктуры включает в себя, конечно, и акупунктурные точки, которые находятся у нас на ладошке, на ухе и на стопе. И вот если мы, и каждая точка сообщает, с какой энергией работают наши органы. Прибор за одну минуту дает информацию, каком энергетическое с какой энергетическое поле и с какой энергией работают 43 органа для этого не надо никакой подготовки единственное что мы должны сделать это снять украшения снять украшения затем помыть руки Ну, руки я помыла конечно заранее вот сейчас снимаю все украшения и мы сейчас с вами произведем измерения, вы посмотрите, и затем э, все мы вместе будем рассказывать вам, что они означают. Что я еще немножечко хотела бы сказать. Уникальность этого прибора заключается в том, что даже если вы ничем не болеете, даже если у вас ничего не болит, прибор видит дисбаланс в органе энергетический за три за четыре недели за месяц и порой вы знаете вот сейчас уже мы работаем около 8 лет с этим прибором порой человеку говоришь у вас проблемы вот сейчас печень работает в повышенном режиме пожалуйста обратите на это внимание у меня ничего не болит я хорошо себя чувствовала. Потом через три-четыре дня человек этот приходит и говорит: Да как же ты угадала? Ну, вот такие вот вот приходят вещи, которые ну, об этом еще расскажут, конечно, девочки, все вместе. Мы это обсудим, эти темы очень интересная тема сегодня. А сейчас просто я хотела бы показать, что мы будем видеть с вами и о чем мы будем говорить. Лидия ну, Митрофановна, да. с правой да. руки снимите кольцо, с правой руки. А не могу снять, я повинчена, оно со мной всегда работаю с левой рукой. <с <с так, для этого мы берем. У нас существует для того, чтобы был хороший контакт с, с нашими датчиками. Я еще раз их покажу. Прибор соединен с компьютером. Сервер находится в Австрии. Программы, которые потом дает и обрабатывает компьютер. Они отработаны врачами Европы, уже которые работают очень давно с этим прибором. И дают они рекомендации, как лучше изменить энергетическое состояние органа для того, чтобы он пришел в оптимальный режим. Начинаем. Так, вот я сейчас включаю демонстрацию экрана. Угу. Так, и мы начинаем с вами работать. Сейчас я уберу пока ауру. Я кладу руку, да, видно, да? Метрофан, красную кнопочку нажмите. Все, пошли графики. Ага, пошли. Это вот у меня без ничего, просто я положила руку. Вот так приходит человек, кладет руку, и мы сейчас смотрим и проанализируем, что мы увидим на графиках. И включаю ауру. Вот. Ну, неплохо, да? Неплохо совершенно. Значит, что мы видим на экране? Мы на экране видим вот эти графики и зеленые черта, которая показывает уровень оптимальной энергии, с которой должен работать орган. Если орган, вот предплечье, пищевод, работает в повышенном режиме, мы должны обязательно выяснить причину этого и затем принять меры для того, чтобы изменить режим данного органа. Аура, которую вы видите на, на экране, аура, она в принципе у меня сейчас гармонична, но каждый цвет, о котором мы будем говорить, наверное, в следующем эфире, потому что это будет очень интересный следующий эфир, мы сегодня будем просто говорить о графиках. Но аура человека, она очень много информативно. Она нам показывает, сколько человек пьет воды, его психоэмоциональное состояние. Даже мы можем сказать и о профессии данного человека. Поэтому это очень интересный вот этот аспект, который мы рассмотрим в следующий раз. А сейчас я хотела бы передать слово Татьяне Ивановне Панариной, город Липец, который нам сейчас продолжит нашу информационную вот такую работу. Добрый вечер. Немножечко, как бы дополню то, что говорил Лидия Митрофановна. Медици... Наукой доказано и медициной признана, что каждый орган обладает определенной энергией. И если идет сбой работы органа, идет сбой энергии этого органа. И вот как раз вот эти графики показывают оптимальность работы наших органов. Что мне больше всего нравится в этих графиках? ну не скажем неправильно так больше всего это один из моментов, который мне нравится в этих графиках, если человек не болен, вернее если человек чувствует себя хорошо и даже анализы могут быть хорошие, а сбой работы органа только-только начинается. Лидмитрова она об этом уже сказала, то графики начинают меняться. Это знаете как, например, температура 36,6 и 36,9 тоже нормально. Ну вот она на границе, вот-вот уже, да, и пойдут там какие-то ощущения, то есть верх, верхняя границ нормы. И вот в этом случае, если начать работать с этим органом, то можно скорректировать свое здоровье очень даже запросто. К сожалению, некоторые люди, которые слушают наши объяснения, и когда говоришь, Правильно, как Лидия Митрофан сказала, вот как бы угадала, да, ты угадала, когда говоришь, обрати внимание вот на этот орган, ну, как бы недоуменно так и обидеть не хочется человека, и как бы недоверим своим, ну, пожавшись уходят, да, потом возвращаются и целую программу оздоровления, карту здоровья мы составляем, и все бывает. Но как бы все нормализуется. Хочу один случай еще такой вам рассказать. Это вот прям вот случай конкретный, который меня как бы удивил немножечко. Ну, хотя сейчас ничему нельзя удивляться. Так, прошу прощения, я прервусь. Лидия капните, пожалуйста, на ладошку себе капельку масла ладана. И пока я, я буду говорить... Я показываю да. масло ладан, вот. Да, эфирное масло ладана пройдет сквозь кожу в кровоток и поработает, а потом поговорим уже, вернемся к этому маслу. Итак, я продолжаю. Случай такой. Где-то года два назад пришла ко мне молодая дама, 50+, плюс, и привела своего молодого человека. И говорит, посмотри, пожалуйста, радикулит, но просто замучил сходили к доктору естественно пациент сказал доктору что у него радикулит и доктор ему назначил лечение радикулита плюс там ко всем этим лечениям ему еще прописали физиопроцедуры прогревающие в том числе и ему стало хуже и вот она его привела на биопульсар. Упирался, но шел. Мужчина не так в основном. И когда вот он положил свою ладошку на эти э, контакты, естественно, сразу я смотрю на график в, в области поясницы. А у него он почти идеальный. Радикулита нет. И как вы думаете, какой график подлетел вверх? очки понимаете насколько это серьезно почему я об этом говорю именно этот случай выбрала рассказать вам чтобы вы обратили внимание что вот это как бы наша беззаботность ну не про докторов ничего не говорю наша беззаботность наша не невнимательность к себе к чему она приводит а почки греть нельзя а у него а у него физиопроцедуры идет прогревание да? а почки греть нельзя конечно же мы тут расписали да я достаточно высокий график был и в этом случае мы обязательно рекомендую посетить специалиста предложил ему сходить к урологу он не пошел но это его право мы расписали карту здоровья, Конечно, там были экстракты грейпфрутовых почек, косточек. Конечно же, бузина, и крем-тимьян. И боли были довольно-таки сильные, поэтому мы еще туда и лаванду добавили. Даже после первого нанесения крема-тимьян с лавандой на область почек ему стало легче. А когда он прошел всю эту программу, конечно... И его выписала доктор сказал, видите, как здорово мы с вами полечились. Он ей не стал рассказывать, конечно, ничего. Здорово мы с вами полечились. И она его выписала с больничного. То есть, вот такие случаи бывают. И вы знаете, к сожалению, это бывают такие случаи не так уж и редко. Поэтому... Прежде чем куда-то идти, куда-то бросаться, кидаться из крайности в крайности не надо. Посмотрите, придите, это недорого. Сейчас в Липецке идет новогодняя акция по стоимости обследования на биопульсаре. Кому интересно, Липецким, конечно, пожалуйста, звоните, приходите. Татьяна Ивановна, я могу класть руку? Да, давайте. Спасибо, Лову руку Почему я выбрала эфирное масло Дана? На прошлом эфире про биопульсар или Митрофанов уже рассказывала, как действуют эфирные масла. В наше время психоэмоциональное состояние у всех желает быть лучше, скажем так, мягко. Эфирное масло ладна очень здорово налаживает психоэмоциональное состояние. Но можно даже, знаете, как сказать, гармонии души и тела. Да? И настолько оно работает мягко, что его можно даже детям использовать. Ну, определенным образом, конечно же. Очень мощное масло. На физическом уровне работает великолепно, мы сейчас пока на физическом уровне не будем переходить, именно на энергетический. Посмотрите, какой столб ума, вот это синий над головой, это столб ума у Лидии Митрофана открылись способности после нанесения масла Ладана, вот как раз раскрепощение, расслабление, жутко, да, а сейчас... расслабление, много здесь бирюзы и зелени, и это очень все хорошо работает, вот именно масло ладана хорошо, хорошо. работает, даже, еще раз повторю, с маленькими детьми работает. Нормализуется. Вот еще такой момент. Есть у меня одна девушка, которая работает в церкви, поет в хоре в церковном. То есть молитва с ней постоянно. А молитва, вы знаете, она одухотворяет, она поднимает наши вибрации энергетические на высокий уровень. И она постоянно с эфирным маслом ладана. И насколько хорошо она чувствует себя с ним. И когда она приходит и кладет руку на биопульсар, у нее вся аура бирюзово-зеленая. У нее даже нет ничего плавающего, вот такого темно-синего, там белого, вот этого. Ничего этого нет. У, него, у нее все вот такое. Насколько важно добро, мысли, молитва и эфирное масло Ладана. Здесь тоже работает. Что еще про эфирное масло Ладана? Понятно, да, по ауре, насколько она изменилась, и даже графики меняются. То есть мгновенная работа эфирного масла. Что еще хотела бы сказать по эфирному маслу Ладана, прям буквально коротко, именно про психонациональное состояние. Слышали, наверное, такое выражение «душат слезы». Как бы вот здесь вот, «душат слезы», да? Вот в этот момент эфирное масло ладана здесь работает просто уникально. Просто уникально. Обиды, скорбь, потери близких. Вот здесь ладан работает, он выравнивает, он не убирает эту скорбь и все остальное, но он смягчает и помогает это пережить. Понимаете? И вот работая на таком тонком-тонком уровне, видишь результаты этой работы, но ну просто поражаешься, насколько природа совершенна, и насколько мы от нее отдалились, и как нам надо к ней возвращаться, прикасаться и соединяться, и переплетаться с ней. Это просто необходимо. Ну вот, как бы вот коротко именно про энергетическое воздействие эфирного масла Ладана, но вроде как сказала. Спасибо большое, и у нас продолжает дальше наш эфир. Мы присоединяемся сейчас к Арлу. Любовь Калганова, замечательнейший специалист, которая работает очень уже давно с биопульсаром. Любочка, пожалуйста. Да, всем добрый вечер, хорошего вечера. Я сегодня, у меня несколько примеров таких интересных. Вот уже Татьяна Ивановна говорила, насколько важно, важно состояние нервной системы. Однажды приходит ко мне женщина, она говорит, я уже три месяца хожу по врачам, меня лечат от чего-то, очень болят боли сильные в животе. Никто не понимает, что там, но лечат, как у нас обычно бывает. Вот. и э, она говорит, я уже не знаю, что делать, может быть, вы что-нибудь увидите, подскажете. И когда мы начинаем ее смотреть, э, я вижу, что по э, животу, по графикам, да, там по кишечнику, допустим, желудок, у нее нет каких-то серьезных там проблем, там может быть небольшой гастритик, но все так более-менее в пределах нормы или с совсем небольшими отклонениями, что не может давать таких сильных болей. Но при этом у нее графики все очень резкие, очень такие вот волнообразные. То есть это говорит о том, что стресс у человека сильный. Мы когда поговорили, я говорю, какой-то у вас, может быть, сильный стресс был, она говорит, ну да, было вот там несколько месяцев назад, там что-то случилось. Вот, ну и все. И мы с ней поговорили, и я ей порекомендовала релакс и масло апельсина. Буквально после нескольких дней. Когда я позвонила, говорю, как у вас дела, Галин? Она говорит, вы знаете, вот, что мне больше всего нравится. Ну, неужели это ваши помогли? Ну, у меня боли нет больше. Боли, боли прошли, да. Но неужели это вот могло за там, несколько дней такое Любой Люба, быть, извини, результат? иногда, знаете, как говорят, ну, совпадение, наверное. Да, ну, да, как да, всегда да, у нас, понимаешь, да. часто это говорят. Да, вот три э, месяца, я же три месяца уже лечусь, ну, вот как-то же оно это. Я говорю, ну, то, что вы три месяца лечились, вы лечили-то желудок, лечили-то от другого. А это, скорее всего, психосоматические воли, которые очень быстро прошли благодаря вот нашим препаратам, которые работают очень хорошо с нервной системой. Потом бывают такие случаи, когда, например, тоже подруга моя приходит, говорит, ты понимаешь, ничего не болит, но я никакая. Начинаем смотреть, действительно, все хорошо, кишечник никакой. То есть я говорю, послушай, скорее всего, дисбактериоз, и обязательно нужно попить что-то для восстановления флоры и провериться. Вот. Ну и когда она проверилась, действительно... Флоры почти не оказалось, и после приема флоромакса у нее и состояние улучшилось, и энергетика улучшилась, и, короче говоря, все хорошо стало. Еще один небольшой случай, когда вот хочу обратиться к любителям татуировок, пришла мама, привела парня, ну взрослый уже парень, ну как, лет 25-26 и она говорит, не поймем, в чем дело, болят у парня суставы, лечат, лечат его там все врачи, вот, но, в общем, что-то такое непонятное происходит, болят очень ноги. Начинаю его смотреть на биопульсаре и, оказывается, вижу, что у него вот в районе голени прям как будто или раны какие-то, или там что-то такое серьезное, я говорю, какая-то травма была, она говорит, нет, ничего не было, никаких травм, все хорошо, я говорю, может, операция какая-то, нет, ничего не было. И хорошо, что это было лето. Парень встает, он в шортах был, отходит, и я вижу, у него на голе не татуировка. Я говорю, а это у вас давно? Она говорит, ну нет, вот несколько месяцев сделали. То есть это же, вы поймите, что это повреждение кожи, это, по сути дела, рано. И в зависимости от площади, да даже небольшая да, рана, она уже дает на биопульсаре показывает, что там что-то какой-то дисбаланс и какое-то нарушение идет. А здесь, видимо, может быть, инфекцию какую-то занесли, может быть, еще что-то. То есть там вот эта вот рана, она вся была воспаленная, и у него, конечно же, болели, даже вот передалось это на суставы. Вот. Поэтому... Очень важно, это вот как Татьяна Ивановна сказала, действительно, это недорого, это быстро, это удобно, комфортно. Вы пришли, ручку положили, померили, и все хорошо. И вы сразу можете увидеть, где у вас какие-то такие узкие места, скажем так, на что следует обратить внимание и в какую сторону направить. Может быть, даже даже к врачу когда идти, да, ведь представьте, вот, чтобы пройти обследование, это сколько нужно врачей обойти, сколько нужно анализов сдать. Сейчас это выливается в очень хорошую копеечку, во-первых, это один момент. Второе, это сколько по времени, а в третьей, например, вот у нас сейчас не очень-то еще где-то обследуешься, потому что в связи с ситуацией современной, да, сейчас это не всегда возможно попасть туда, куда ты хочешь попасть. Вот, поэтому вот тоже, кто в Орле, кому это интересно, то, пожалуйста, обращайтесь, буду всегда рада вам, с удовольствием вам помогу, и проведем исследования, и также в других городах, девочки. Вот, и сейчас я хочу передать слово моей почти тезке, я Калганова, это Карганова, Жанетка, город Тамбов. Здравствуйте. Но я хочу рассказать, знаете, о чем? О том, почему наш президент Томас Гетфрид выступил с такой инициативой и предложил вот нам, работающим консультантам, менеджерам компании ВАСАН, пройти обучение и работать на этом аппарате. Я очень хорошо помню наш первый семинар, на котором нас знакомили с этим аппаратом, и его фразу о том, что... К сожалению, к сожалению да вот у нас в россии не сформирована привычка, привычка полезная привычка следить за своим здоровьем. Вот не зря же существует такая фраза что в европе задолго до болезни люди следят за своим здоровьем да, в принципе чтобы не допустить болезнь. у нас к сожалению в некоторых моментах это бывает очень уже поздно вот, и какие-то моменты уже тяжело восстановить. И правильно, как Любовь сейчас сказала, что, опять же, фраза, да, профилактика всегда дешевле лечения. И поэтому этот аппарат, он, этот прибор работает профилактически, то есть придя на такое обследование, вы в прямом режиме, сможете увидеть, как работают ваши органы, сами это увидеть, да, то есть не просто, когда вы приходите в больницу, или в какой-то медицинский центр, и, насколько я сейчас знаю, иногда бывает так, даже что анализы не дают людям на руки, сейчас все забивается в компьютер, человеку очень сложно вообще понять, в принципе, что происходит в своем организме. Здесь вы в прямом режиме увидите сами ваши графики, вашу ауру, как работают ваши органы, как работают ваши системы ваши, то есть почему наша услуга еще и называется составить карту здоровья, представьте себе, да, то есть конкретно человек видит, в каком энергетическом состоянии находится та или иная система, оператор, ну в данном случае мы, да, в своих городах, объясняет, задает какие-то наводящие вопросы, это идет действительно работа, это идет анализ, Анализ двухсторонний. Это идет такая, знаете, взаимодействие человека, который пришел на измерение, и оператора. И вам конкретно выдаются рекомендации, и человек потом не остается один сам с собой, вот со своими какими-то проблемами, потому что идет персональное сопровождение этого человека по, так скажем, поэтапное. Да? То есть Жанна... в любой момент. <связывая> да. Жанна, если можно, во-первых, с какого возраста можно делать, просто обратите внимание на то, что, с какого возраста можно сделать это исследование. Ну, вот насколько я знаю, у нас очень хорошо сейчас расскажет про это Людмила Бублиева, но я вам хочу сказать, самый маленький, если можно так сказать, пациент, который был у меня вот на моем биопульсаре, это было шесть лет, было ребенком. <связывая> А еще, Лидия Митрофановна, если покажет снова вот эту картинку, я думаю, вы же еще покажете какое-то масло, как меняется аура. То есть что было, что стало. Да? Там есть рекомендации врачей. Там есть, то есть мы даже мы не сами придумываем эти вопросы, у нас есть подсказки серьезных докторов из Европы, те, которые разрабатывали этот аппарат и рекомендации также их. То есть, конечно, наши эксперты очень много сейчас глубоко знают, но всегда на всякий случай да, есть вот эти подсказки и вопросы и возможные варианты проблем. Да? да, Ольга Васильевна, я еще, знаете, что хотела сказать, что почему удобно еще прийти вот на такое измерение, потому что при некоторых симптомах э, бывает такое, что э, э, при, э, симптомы как бы вот они параллельны, то есть, ну вот головная боль, она же может быть разного рода, головная боль, это может быть и э, проблемы с сосудами, это может быть и если мы говорим про женщину, какой-то гормональный всплеск, да? а у нас, как правило, люди болит голова, он выпил таблетку, но не выяснил причину головной боли, да, и вот здесь аппарат у хорошо показывает, мы его смотрим, девочки знают, да, допустим, допустим, видим высокие графики щитовидной железы, но не всегда это сбой в работе самой щитовидной железы. И когда мы смотрим на значение, вот по этим значениям, в зависимости от того, какие препараты вам рекомендуются в первом дивизионе, так скажем, они самые важные, да, вот перечисление этих продуктов, мы уже можем судить о том, какова основная причина. Вот если говорим про щитовидную железу, да, то здесь очень часто бывает стрессовая какая-то ситуация. И это нам говорит о чем? Что если мы уберем стресс, да, то вполне возможно, то есть мы его предотвратим, предотвратим вот заболевание, то есть самой щитовидной железы. Вот что важно. То ну, есть то вот она в всем... чем. Сейчас говорила Люба Полгана, да, вот, говорила о своем случае. Ну давайте не да. глубоко, глубоко. Да, да ну вот еще один момент, который, на который бы я хотела обратить внимание. Вот про профилактику я сказал, да? А это еще аппарат, который работает как скорая помощь, скоропомощное есть такое выражение, да? Вот у меня очень часто приходят люди, которые уже давно пользуются нашей продукцией, да? и вот что-то где-то такое недомогание, да? И вот как вы правильно сказали, чтобы не бежать сразу там в больницу. А можно прийти посмотреть то есть у них уже сформировалась эта привычка положили ручку сами посмотрели чтобы там не метаться и не накручивать у нас же очень часто люди накручивают себе да? а накрутили же? накрутили, а накрутили да да вот и еще еще какой момент сейчас к сожалению к сожалению даже очень много информации очень много поток информации со всех соцсетей с телевизора то есть огромное количество и с одной стороны это может быть и хорошо но с другой стороны чем это плохо тем что сейчас люди страдают тем что сами себе назначают лечение вот сейчас очень много говорят о витамине d прекрасный витамин но прежде чем пить этот витамин нужно знать во-первых сколько тебе нужно этого витамина в каком количестве так вот этот аппарат что он еще это делает прибор, да, он конкретно, индивидуально для каждого человека выдает дозировки, в каком количестве, в какое время вам это все пить, и под контролем вот вашего, так скажем, оператора, который с вами лично работает, это все можно скорректировать, вот особенность вот этого прибора. Uh -huh. Да, еще случай хотел рассказать, мы же все про случай, да, случай был такой. Случай был такой, обращается ко мне девушка, тоже по рекомендации. Девушку просто два месяца гоняли по всем больницам, то есть все анализы, все остальное, приходит ко мне, говорит, вот порекомендовали к вам. Положила руку, смотрю графики. То есть одни доктора говорят, у вас какой-то воспалительный процесс, непонятно. Другие говорят, что у вас аллергия, она пропила кучу, кучу, кучу лекарств, ничего не помогает, то есть ну, слабый эффект идет. И на графике смотрю полость рта, и аппарат конкретно мне выдает. Непереносимость стоматологических материалов. Начинаем разговаривать с девушкой. Она вспоминает, что э, чуть больше месяца назад поставила себе пломбу, да, все. То есть, как бы, наш нашелся, так скажем, основная причина нашлась девушка просто. Э, Пришлось удалить эту пломбу, она потом отзвонилась, говорит, все нормально, просто не тот материал, не пошел тот материал стоматологический. Вот, пожалуйста, такой случай жизни звук Звук, Спасибо. Ольга Васильевна, звук. Спасибо. Спасибо. Могло кончиться чем угодно. Тут без всяких мучений, просто посмотрели и сделали. Да, да, да, да. Спасибо, Жанет. Сейчас у мы у нас Ростов-на-Дону, Наталья Овешникова. А время ограничить себе минут по пять хотя бы, а то уже 45 минут. А, а, не займу много времени, я надеюсь. А, не, тоже небольшой пример я вот приведу. А, ко мне обратилась девушка, вот как сейчас это приводила пример, был не очень хороший анализ крови и гоняли по разным специалистам, не могли обнаружить, в чем причина. Да? Там выше были лейкоциты, и соя была завышена, все, но не могли понять. То есть, вот она нескольких обошла. Положив руку на прибор, мы буквально за несколько минут мы определили эту причину. И действительно, так оно и оказалось. Просто почему специалисты, ну скажем, хорошо, я открыто говорю, это гинекология. Почему гинекологи не могли обнаружить причину? Потому что процесс был в самом начале, то, о чем мы говорим. И у меня в голове вот до сих пор сидит фраза одного из наших докторов на одном из первых наших семинаров по биопульсару, когда было сказано, что прибор фиксирует изменения в работе органа на уровне клетки, то есть когда меняется буквально направление движения атомов. Это говорит о зарождении какой-то проблемы, какого-то заболевания. И вот, пожалуйста, мы получаем такое подтверждение. И когда сказали, что а, бывает мы там за неделю, за две, за три можем спрогнозировать а, появление какой-то проблемы. У меня был пример, когда я делала измерения в феврале, проблема была серьезная с суставом плеча. Причем сразу там всплыла старая спортивная травма 15-летней давности. На тот момент человека ничего не беспокоило, человек просто отмахнулся. И в августе месяце она мне звонила в Ростов, она сидела на уколах диклофинака и срочно просила выслать ей на нужные препараты. То есть это сколько? 7 месяцев, да? За 7 месяцев прибор показал но у меня сейчас другой вопрос индивидуальный подбор продукта вот опять же специфика работы на биопульсаре по существу это как земский доктор да? выявляем причины, выявляем вообще какие-то сбои во всем организме вы представляете 43 органа, 43 зоны все это исследуется, исследуется за считанные минуты и вам уже подбирается, человеку подбирается индивидуальная программа здоровья, да? лечебно-восстановительная программа по проблемным органам. То есть это сразу, как уже говорили, исключает необходимость многочисленных исследований. И плюс еще человек потом должен идти к нужному специалисту, это должен быть очень грамотный, квалифицированный врач, который на основании данных исследований подберет кон конкретные а, препараты лечебные, необходимые в данном конкретном случае. И опять мы остановимся на том, что любой а, аптечный препарат, он обладает побочными эффектами и не одним. То есть после приема определенных препаратов, назначенных врачом, человеку еще нужно будет восстанавливаться. У нас а, подбор Анализ ситуации и подбор нужных продуктов происходит здесь же в течение там, ограниченного времени. Это может быть 15 минут, это может быть 20 минут. И уже готовая карта, личная карта здоровья. Может быть на месяц, а может быть на полгода. И после наших продуктов не требуется никакого восстановления. Каждый продукт обладает, помимо того, многоцелевым таким действием, многонаправленным, поэтому сразу работает по нескольким системам. И у меня вот такой еще интересный вопрос, индивидуальный подбор продукта, что это такое? Ведь Биопульсар э, нам выдает программу, ну скажем, обобщенную, да, по тому или иному органу, по той или иной проблеме. Да, мы обучались, мы получали сертификаты европейские, мы знаем, как работать с этими программами, мы знаем, как составить личную карту здоровья, но… Опять же, мы можем выбрать из нескольких продуктов то, что больше подходит данному конкретному человеку в том или ином случае. Я основываюсь на рекомендациях нашего одного из наших замечательных врачей. То есть, оказывается, мы можем проработать с нашими продуктами, я их называю фитопрепаратами, капсулы или бутылированные формы, таблетированные. мы можем проработать так же, как с маслом ладаном. То есть мы берем, допустим, вот бутылочку черника, человек сомневается, допустим, у него диабет, и он все равно сомневается, можно ему чернику или нет, хотя идет она в назначение. Мы прикладываем к тыльной стороне ладошки вот эту бутылочку и кладем руку на биопульсар, и человек видит, как меняется график. Мы можем взять, но у меня здесь нет блистера, ну, допустим, у нас есть выбор между энотерой молодостью навсегда, между маслом граната, между фитосорок, да, вот, фитосорок и изофлавоном сои, что конкретно лучше будет человеку в том или ином случае, потому что даже в программе там может быть указано сразу несколько продуктов. Вот весь этот ряд может быть указан. Мы берем, достаем один блистер, закрытый. Не, не достаем отдельно капсулу. Мы этот блистер прикладываем к тыльной стороне ладони и смотрим, как меняются графики. И мы можем подобрать тот продукт, который будет более эффективный в данном случае. Великолепно, Спасибо, Наташа. А, большое. Светлюдочка. Масонка. Масонка. Да. да. А, то есть мы можем, мы можем выбирать допустим между равноценными продуктами артишок допустим, ультразащита печени куркумин мы можем перепробовать их все мы можем выбрать между витал плюсом и омега 3 форты помня что омега три форты не всем назначается да то есть крем ну, нельзя уже, ты уже сейчас да. пользуешься для тех Наташа, знает, что надо, спасибо Хорошо, спасибо. А, еще, еще один момент, пока я не забыла. Очень хорошо сейчас идет на, фо, на фоне ковида диагностика после перенесенного заболевания. То есть человек может посмотреть реально, какие конкретно органы пострадали и в какой степени. И Это что очень требует. важно. Это да. Да. Спасибо большое. Ой, спасибо. Людмила Бублиева у нас на связи, Москва. Всем добрый вечер. Я хочу уточнить, Москва, это Пушкина, Подмосковье, поэтому все, кто, если меня видят из Пушкина, милости просим, приглашаю на Биопульсар. О чем я хотела сказать? Девочки уже о многом говорили. Вы видите, насколько все увлечены этим прибором, насколько все любят на нем работать. Я хотела небольшое такое уточнение сделать. Когда я только начинала работать на Биопульсаре, ко мне приходили доктора и приводили своих пациентов для чего для уточнения диагноза потому что наш прибор он позволяет докторам уточнить диагноз что тоже очень важно для специалистов и еще просто одну такую ремарочку небольшую в Европе э, используют в начале биопульсар врачи в своей работе смотрят в каком состоянии органы и только после этого назначают э, какие-то рекомендации к какому узкому специалисту обратиться и какие э, диагнозы какие обследования сделать это вот я чуть-чуть, лишь это добавила. О чем я хотела сказать? Я хотела сказать о детях. Почему? Дело в том, что в моей практике были такие случаи, когда приходили на измерение энергетического поля бабушки и приводили с собой своих внучек или внуков. То есть это были подростки, это были те дети, кому, у кого ручка позволяла им уже вот именно... Такой объем руки позволял положить ее на э, наш прибор, потому что у нас есть прибор специальный, там три руки, детская рука, но у нас он единственный, а у нас у всех для взрослых. И почему я решила об этом сказать? Дело в том, что меня взволновало в этой ситуации. Когда делала я измерения бабушкам, то оказывалось, у них энергетическое поле было гораздо лучше, чем у детей. И я поняла, почему это происходит. Дело в том, что, как правило, все люди старшего поколения, там, за 60, там, ну, за 50 даже, там, 70, они, как правило, уже имеют хронические заболевания и принимают те или иные лекарственные препараты. И надо понимать, что если правильно подобран лекарственный препарат, то на биопульсаре аура и вообще этот орган он будет в порядке, у него будет такая нормальная, нормальная динамика, и он не будет показывать каких-то отклонений. А вот то, что касается детей, дело в том, что детьми не всегда родители занимаются. И мне приходилось видеть, что очень такие плохие были показания на биопульсаре, это и головной мозг, когда начинали разговаривать, это усталость, это головные боли, это уже состояние сосудов. А состояние сосудов это уже у 13-летних, у 14-летних детей. То есть это уже предпосылки, уже были сразу видны для дальнейших заболеваний. Дальше, на что внимание я вот обращала, это на позвоночник. Шейно-воротниковая зона, дети сидят за компьютером, естественно, страдает шейно-воротниковая зона. И вообще весь позвоночник, и даже дети маленькие, это ранцы, то есть идет нагрузка, и уже здесь в таком возрасте уже прослеживается связь, связь такая, что начинаются уже какие-то проблемы со здоровьем. Плюс сердце тоже перегрузки показывает. И еще такой момент, у нас родители не обращают внимания на ушибы. И вот этот прибор, он четко фиксирует все эти травмы. Казалось бы, что такого? Ребенок упал с велосипеда, или ребенок где-то споткнулся еще, или там на спортивной где-то спортивной секции получил какой-то ушиб. Дело в том, что прибор это фиксирует, эти ушибы он это показывает. Но дело в том, почему я на это обращаю внимание, почему это важно? Девочки уже говорили, когда приходят уже в возрасте люди и делают измерения, то ушибы в детстве они тоже показываются, они тоже видны. А если этим заняться в детстве, если этот ушиб рассосать, у нас есть специальные продукты, которые могут прекрасно рассасывать все эти гематомы внутренние, то уже в старшем возрасте этих детей, которые будут уже в другом возрасте, их это не будет беспокоить. То есть вот почему я об этом говорю. Дело в том, что у меня даже была такая мысль, это договориться с директорами школ, пойти в школы для того, чтобы предложить свои услуги и делать измерения детям, ну, старшеклассникам естественно, средние там классы, старшие классы. Для чего? Для того, чтобы это, естественно, за согласие родителей, для того, чтобы понимать, какие у детей только начинающиеся проблемы могут быть, и для того, чтобы профилактировать уже в раннем возрасте то, что может у них проявиться в более таком старшем возрасте и в среднем возрасте. И Поэтому я хотела призвать родителей, которые могут слушать наш эфир, обращайте внимание на здоровье своих детей. Если есть такая возможность и рука позволяет положить ее на этот прибор, приходите вместе с детьми, делайте измерения своим детям. Это позволит, позволит вам профилактировать в таком возрасте, в раннем возрасте очень многие заболевания. И дети вам скажут потом спасибо. Поэтому спасибо за внимание. Еще раз говорю, записывайтесь на тестирование на таком замечательном приборе на биопульсаре. Спасибо большое. спасибо большое. Я как думаю, кто-нибудь видит? Есть вопросы какие-то к нам, к нашей аудитории? Игорь, вы нам не скажете? Я скинул вопросы в чат, читайте, в комнате. В чате вопросов нет. А, Лидия Митрофановна, я хотела один момент добавить. Mm -hmm. Здесь при измерении можно даже провести какую-то воспитательную работу с детьми. В каком плане? Я вот помню случай: смотрю желудочно-кишечный тракт в таком плачевном состоянии и начинаю спрашивать, а что ваш ребенок ест? Чипсы, кола и все прочее. Я говорю, ты видишь, говорю? Вот ты ешь чипсы, а прибор показал, у него глаза круглые, он говорит, я больше не буду. То есть здесь такой тоже момент интересный. Да, Люд, я хочу тебя дополнить, у меня буквально месяц назад была такая история, когда мамочка, мама 16-летней девочки тоже записала ее на измерение и говорит, я, знаете, я не приду, у нее сейчас переходный возраст, она просто меня не воспринимает, пожалуйста, поговорите с ней посерьезнее. Так вот, действительно, как ты говоришь, была проведена воспитательная работа. Девочка, действительно, вот, ну что значит, нет, да, то есть родители действительно в какой-то момент у детей бывают неавторитетные, да. Очень хорошие были результаты, я взяла на, так скажем, на анализ, вот мы с ней общались в WhatsApp, очень плотно, она мне говорит, я с тобой буду каждую неделю, то есть вот будем с тобой переписываться, ты будешь мне отдавать отчет. И она мне четко писала, что я сейчас не, не покупаю пиццу, я не пью колу, а, да, то есть как она стала, там у нее с кожей были проблемы, ну, то есть от кишечника все шло. То есть это вот на самом деле, ты правильно сказала, великолепно, да, воспитательный процесс, правда, формирование правильного понятия, да, как к своим организмам обращаться. Это еще можно сказать, прошу прощения, это вырабатывается культура здоровья. Да, да, да. Татьяна Юсова написала. У меня тоже был случай. Прибор показал проблемы с плечевым суставом за четыре года. Это проявление физической боли за четыре года. И вот вопрос: насколько точно работает прибор? Повторное измерение через 10 минут покажет такие же графики. Кто будет отвечать? Кто отвечает? Все будет, давайте я, наверное, может, девочка потом дополнит, вот как я это понимаю и по практике как это выходит. Все зависит от того, так скажем, даже в, в каком состоянии человек приходит на измерение. Не зря мы всегда говорим, когда измерение мы вымыли, не просто вымыли руки, с человеком обязательно нужно поговорить нормально, успокоить, потому что это, как, как мы не говорим, то это, это все равно это аппарат будущего. У нас еще не все привыкли к такой диагностике, так скажем, да, вот, и поэтому какая-то беседа, да, обязательно мы спрашиваем, какими хроническими заболеваниями человек страдает, почему. Потому что, знаете, на приеме не всегда люди признаются, что в момент обследования вот такого измерения они пьют уже какие-то таблетки, там, допустим, да, и это очень важно знать. Это не простое любопытство оператора, а чтобы объективно понять, какое состояние организма, да, то есть при, на момент измерения. И поэтому повторное измерение может не совпадать по каким причинам, то есть человек психологически, психоэмоциональное состояние меняется, потому что это, конечно, не поход к доктору, но все равно напряжение какое-то существует, да? по крайней мере, в первом какой-то момент. Вот. И если у человека, так скажем, стрессовая какая-то ситуация, а у нас сейчас люди, большинство находятся в постоянной стрессовой ситуации, да, и, и вот этот аппарат тут очень хорошо это показывает, то, конечно, когда мы смотрим на э, этом приборе, и вот движение вот этой ауры, как Лидия Трофан нам сейчас показывала, да, она же двигается, это наша энергия, и реакция человека может быть. И если проблемы какие-то там с щитовидной железой, еще там с поджелудочной железой, две железы, которые моментально реагируют на любую на стрессовую ситуацию, конечно, могут быть какие-то там изменения. Но оператор, в том-то и заключается работа оператора, его, так скажем, профессионализм, да, его экспертность, в том, чтобы совместить а, все рекомендации, графики, цвет и беседу. да, То есть и задаваемые вопросы, которые там дополнительно задаются, всегда, всегда, всегда опросник. И поэтому здесь, конечно... Ну... Это чуть -чуть работа, работа, чуть -чуть у вашего... можно. Да, конечно, я сейчас. Да. Э -э -э настолько точно работает прибор, что даже мысли, э -э которые приходят в голову, они воздействуют на психоэмоциональное состояние, а психоэмоциональное состояние когда меняется, вы же понимаете, что сразу меняется э -э все системы, работа всех систем в зависимости от того, какие мысли пришли. Вот. И кардинально графики, они, конечно, не изменятся, но какие-то изменения все равно будут. То есть точность прибора велика. Малейшие мысли, малейшие движения прибор здесь же фиксирует и показывает. Можно, можно мне сказать, вот буквально минуту. Я что хотела сказать. Если бы мы сдали, предположим, какие-то анализы биохимии, и через минут 15-20 повторили, я думаю, что анализы были бы тоже другие. Потому что все меняется. Конечно, люди, вот как это сдают на сахар, боль. да, есть с да. загрузкой и со всем этим. Просто это просто нужно знать и как бы анализировать. Ничего здесь так, такого сложного нет, по большому счету. Это все равно как артишок, бывает более сладкий, более горький. То есть это говорит о натуральности, а здесь говорит о точности прибора. Вот что мне а сейчас среднем, реально не хватило, это еще одного реального показа. Потому что здорово, у вас были шикарные примеры, очень интересно. Но можно еще посмотреть, вот, кстати, как иллюстрация к этому вопросу, э, например, положить руку сейчас, Лидия Митрофановна, да, водички, да. даже просто водички, да, потому что ладан у тебя уже сработал, водичкой можно его разбавить И посмотреть, э, будут ли изменения. Пока ты это все делаешь, проделаешь, не убирай. Э, не попить э... воды, я поняла правильно, да? Да, потому что ладана уже, у тебя был ладан, и ты сейчас водичкой его еще раз губишь, так сказать. Попила. Так, э, сначала, а ты положила, что было до того-то? А? Ты показала, что у нас было до... Да, да, да, ладан, ладан был у меня. Сейчас попробуем. Сейчас я включу прибор. Угу. Угу. А, кто еще из участников хочет... Так, сейчас, подождите, еще тут есть. Наш прибор нового поколения избавляет от многочисленных и бессмысленных походов в поликлинику. Да, уже дешевле МРТ на 300%, если не больше. Тот приглашение, да, в городе Белгороде, пожалуйста, запись по телефону. Ну вообще все города, которые есть, вы можете сюда написать, и мы вам сбросим все контакты наших городов. Практически во всех городах это есть. Обращайтесь. Ольга Васильевна, хочется еще сказать, как бы подытожить, да? Этот аппарат, прибор. Это наше будущее, это не фантастика. Я просто очень хорошо помню, когда э, на, э, производители этого аппарата... Э, нам сказали, что действительно сейчас меняется вот энергетическое магнитное поле Земли. И вот этот аппарат, он действительно через какое-то время будет просто в домашнем использовании. Потому что, допустим, 20-30 лет назад сложно было представить, что у каждого в доме будет там аппарат для измерения давления или, там, допустим, да, да, да, уровня сахара. Да? Поэтому это, это наши, наши уже настоящие, это уже факт. Это да, пришло. Илья а ты чего у нас спряталась? Я думала, ты какую-нибудь uh, пример историю интересную расскажешь. Нам сейчас тоже интересные истории. Это вода. вода. Это вода. Так, это вода. Вот, смотрите, как все это. Вода, наложенная на ладом. Uh, все позеленело, все стало красивым. То есть прошло время работы Ладана, то есть как бы видно больше уже работы Ладана, не так быстро, как первое измерение, да, да, да, плюс да. еще вода. Да. да, вот как бы еще мы не забыли сказать о значении воды, потому что все, все вообще воду всегда нужно пить, а если мы еще э, какие-то продукты принимаем, такие активные достаточно, это абсолютная необходимость. Да? Ирочка Шатохина, есть чего рассказать нам? Прям быстренько, на минутку-две. Ир, микрофон, микрофон. Микрофон. Микрофон включи. Включила? Слышно? Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Знаете, что я хочу сказать? Все было замечательно сказано. Неважно, что покажет прибор. Даже если он немного обманет, так скажем, да, но некорректные будут показания. Вреда не будет от приема наших препаратов. Вот это самое важное. Понимаете? А если ошибется врач, и поставит вам неверный диагноз. Вот тогда стоит подумать. Так что выбор за вами, в принципе. Спасибо, Ирочка. Оля рыженко что-нибудь есть сказать? Прям совсем вот так же тезисно. Нина Ангор. Ниночка Ангорна. Ниночка скажи что-нибудь, Нина. Ну, пока не готовы, наверное. Можно я добавлю Готова, Готово, готово. Девочки, я здесь, да, девочки, я а. здесь. Вы знаете, мне тоже хочется рассказать одну такую маленькую историю, я буду Пришла ко мне одна женщина, и биопульсар показывает, что у нее воспаление уха. Я ей об этом говорю, она, ну, у меня ухо не болит, уходит, посмотрев на биопульсаре свои результаты, через неделю, ровно через неделю, она мне звонит и говорит, Нина, у меня заболело ухо. Это, наверное, ты мне какие-то сигналы подала, это, наверное, ваш маркетинговый ход. Это она тебе не сказала, что ты... То есть, ее... представляешь? Сглазила. Что? Вот если я сглазила, говорю. Я это... знаю, но она сказала, что, что это я послала ей определенные импульсы, и у нее поэтому заболело ухо, то есть она не верит. Да, и тогда приходят мужчины и тоже садятся на прибор и говорят: мы вам не верим, на что я отвечаю. Вы знаете, я прибору все равно, верите вы в него или не верите. Он работает по принципу детектора лжи, поэтому ваше право верить или не верить. Но если у вас предстательная железа дает сбой, я вам об этом говорю, вы как бы сами знаете о своей проблеме. Вот тогда они начинают прислушиваться. Спасибо большое, Ниночка. Николай Васильевич, есть что сказать? Я, в принципе, здесь начну говорить отдельно долгое и кратко не получится, поэтому ну сегодня я воздержусь. От, что, ну время мало. Понятно. Ну а какой-то просто случай, когда Алина Кирилловна, у вас наверняка что-то припасено. Да. «Я внезапно тут прибежала». Если бы заранее я бы рассказала. Ясно, спасибо. Вот я здесь вижу в сети у нас топ-лидер компании Василий Деточкин. И всем привет из Москвы, хорошего зимнего настроения. Спасибо, Василий, тебе того же. Я еще хотела сказать, по-моему, завтра я видела рекламу 15 числа. Если можешь уточни, пожалуйста, Василий проводит лидерский вебинар который, по-моему, по возражениям. Это та тема, которая нужна не только новичкам, нужна, наверное, всем. Ну, а взгляд и обучение такого уровня лидера, как Василий Теточки, он стоит того, так что я не знаю, как он, я вас приглашаю на этот самый, просто вы увидите, наверное, приглашение в ВКонтакте и в Фейсбуке. Не пропустите, потому что это стоит того, не пропустите. Добавлю, Ольга Васильевна, у нас в структуре родилась девочка Ульяна, и этому тоже поспособствовал Биопульсар два года назад. Вот так. Это, наверное, будет отдельная история. Да. Спасибо большое всем. Лидия Митрофановна, что еще у вас в программе есть такого интересного? Просто это хотим? что, наверное, долго, хотя, вот как вы видите, правильно сказала Людмила, все настолько э, увлечены и настолько понимают, ну вы уже сами по этим историям, наверное, поняли, что это действительно невероятный прибор. И первое наше впечатление было, когда мы увидели, вы ну, знаете, как, ну, этого не может быть, потому что не может быть никогда. Но ну, это просто невозможно. Иначе говоря будущее врвалось в нашу жизнь, не только там этими гаджетами и прочими делами, но еще и помогает нам быть более здоровыми и счастливыми. А в наше время это особенно важно. Вам хорошего настроения, удачи, оставайтесь здоровыми, приходите к нам, не забывайте ставить лайки. Если вы смотрите нас на сайте, пожалуйста, заполните анкетку внизу этого сайта. Если в соцсетях обращайтесь к тем людям, которые вас пригласили. Потому что мы вам показали, сегодня работали только небольшая погорта наших лидеров, наших экспертов. Поверьте, что работают в компании практически все профессиональные люди. Будьте здоровы, всего вам доброго. До свидания. До свидания, здоровья. Всем.